Итак, мои дорогие друзья, с вами Скайзакит. Сегодня мы проходим к карту на грани отражения часть Первая. Начало. начал. Э -э тренировочная площадка Токио. Когда-то этот город был темен, опасен, скрытый, но такой живой. До этого времени некоторые... Просто они заметили перемен. А некоторые сделали вид, что не заметили. Но мы, мы не смирились. Но в то же время нам было все равно. Мы жили в другом мире. В мире крыши заборов. В мире силы и ловкости. В мире ощущений полета. В каждом движении сегодня я хочу рассказать историю моего прошлого. Адамс, Адамс, слышишь меня? Да, все хорошо. Эээ, я всего лишь... Где тебе черти носят? Я на площадке решил потренироваться после вчерашнего падения. У тебя есть одно, один час, чтобы добраться до Сити-парка. Это срочно. Хорошо, я уже иду. Здравствуй. Это программа обучения. Здесь ты научишься всему, что надо бегущему. Удачи. Ага. Правила. Кому нужны эти правила? Что там было? Я переключался? Не приключись, Гемонт. Ага. А он мне нужен. Вот так. Все, отлично. Вот так вот. А так. И вот так. Ладно. Вот так. Что ты будешь делать, а? Что ты будешь делать? А я вот что буду делать? Я не знаю, что будешь ты делать, а я буду вот так вот делать. Вот так вот. -ху -ху -ху -ху -ху. Вот так вот. вот. Так вот, а так и вот так используйте спринт. Вот так вот. Так нам что? Когда нет прямого пути, используйте входной такой как этот. Вообще спасибо. Так используйте спринт, чтобы сделать толчок от забора при приземлении. Следующий зажимайте shift. В игре вы можете уметь только стекла из стекла панели. Спасибо. Так. Замечайте, походы быстрее. Так, отлично. Всё. Это лифт. Нажмите на кнопку, он вам от этажа. Чтобы отправиться на него, вам надо на один. Отлично, двигайтесь дальше. при на лестнице разгоняйтесь и зажимайте shift Вот так. Вот так. Вот так. Ага. Что за леший? Что и леший? Ты сегодня не, не, не, не со мной. Так. Это. Вот так вот. Вперед бить стекла. Ну, вообще. Я люблю это, конечно, делать, но он так часто. Прыгаем, прыгаем, так, вот так вот, все, так, отлично, теперь мы готовы к игре, а мы наберем таймсет 1, вот так вот, нажми, чтобы шаг начать, а вот, все, так, так, теперь нужно добраться до парка, Хм. Галерея Эден получится безопаснее. Нужно перебраться через этот забор. Следуйте типа, по красным факелам. Отлично. Нажми на рычаг и сохранись. Вот так вот всё. спать. У -у -у -у, уже утро. У -у -у -у. А так хотелось поспать. Нет. Вот так вот. Как это нужно было сделать? Вот так. И вот так, вот особенно так надо было сделать. Так. А, и, а, туда нужно допрыгнуть крыша. Посказку используйте спринт, чтобы сделать толчок от забора и запрыгнуть на спутник. Ой, мое это была неудача это была явная неудача и только из-за этого мы используем килл вот так так так так ах ты какая тварь скотина то такая то нет, чё тебе, типа, паркурщик, что ли, так? Подсказка, используй спринт, чтобы сделать толчок от зуба, присоединиться на Был, важно, удерживать пробел и вперед. во время прыжка, офигеть. Вау, да что ж ты такая-то заноза-то, а? Надо было поставить поближе. Так вот, так отлично. Но она не хочет, не надо. А мы спам, пойнт поставим, Спаун и н и Да Ну что ты будешь делать-то у меня это? Так, все отлично. Так. Да я говорю. -мо ну почему? Так, это меня бесит. Мне это не нравится такая идея. Мне вообще это не нравится. И пошли, пошли, поехали, вот так вот. Что дальше? Так. Служебный лифт, ура. На крышу. Ой, на крышу. все. Вы прибыли. Так. Э -э, прямого пути нет, но возможно я смогу пройти сбоку, пока надо быть осторожным. Да уж. Как это было трудно. Нужно спуститься на нижний балкон. Да Я там что-то видел. Так, так, надо выбить это окно. Вообще, без П. П поехали. Да. поехали. Все, вверх. Осталось немного. Блин, мне здесь привлекло, ну, но она. А, надо вниз. А сказать этого раньше не на, не идя было. Что? Ну, так. принес подниматься ручные, ручную. Они вручные, да. А, утро, что ли? Что будешь делать? Нет. Нет. Нет. <с�> <syrup> вот так, вот так, вот так. И так даже. Так придется прыгать? Э -э -э -э. А если он туда захочу прыгнуть? Я не допрыгнул. Так. черт, кажется, я подвернул ногу. Должно быть это выход в то секретное метро. В какой из секретных метро? Ты вообще о чем человек? Нужно спуститься и сесть на вагонетку. Почему всегда надо прыгать, а? Почему всегда надо прыгать? По другому чего нельзя что ли? Да, да почему не садишься то? Каким фильмом надо? Ну вот так ехал. Вот все надо подтолкнуть и поехать. Это всего-то несколько правил. Адам, слышишь меня? Да, что случилось? Будь посторожнее, кажется, тебя заметили. Хорошо, придется идти другим путем. Ну опять, ну почему нельзя быть прямым? Это... Черт, я подвернул ногу! Вот теперь я подвернул ногу. Я не понимаю, нафига было там паркурить, если можно было просто обойти тогда и сюда, вот у метро. Блин, что за тупость, а? Он испытывает наше терпение. Я, раз... я понял, кто он. Он он испытывал не он испыта. Короче, он говнюк одними словами все больше я о ничего не могу и не хочу говорить До... так на крышу опять на крышу Нигай пирог но ну, наконец-то сколько можно тебя ждать успокойся что ты хотела сейчас не время говорить коде предупред ⁇ тебя, да надо уходить и как можно быстрее Конец, вторая часть будет скоро, очень скоро. Карта сделана для сайта МК Почему я не могу подписаться? Ну ты чу вообще? Да, да, да. Э, про, с, то, про, все. Ты что? Ты кто такой? Это было, это конец, это конец первой части на грани отражения. Хоть бы так. Но в любом случае, спасибо за просмотр, кто, конечно же, это просмотрел. Я буду снимать вторую, третью часть, потом еще очень много прохождений, давать, конечно же, на них ссылки. Потом выживание буду, в общем, так много чего буду делать. А вам э, а с вами я прощаюсь э, до следующей серии мои дорогие друзья